Всем привет! Вы на канале компании Радио Сила. Сегодня мы рассмотрим автомобильную радиостанцию Megajet MJ50. Радиостанция поставляется вот в такой вот картонной коробке, в углу которой мы видим надпись "сделана в Корее». Давайте откроем. И внутри у нас находится, как обычно, скоба для крепления. Сама радиостанция. Кабель питания. Монтажный набор с держателем для тангенты. И непосредственно сама тангента. Сама радиостанция довольно-таки маленькая. Имеет размеры 10 сантиметров. Ну, примерно 10 на 10 сантиметров. Благодаря чему легко помещается в любой карман автомобиля. На передней панели мы видим разъем под тангенту rg 45 Небольшой дисплей. Две кнопки и разъем с функцией кнопки. Сзади у нас алюминиевый радиатор. Разъем под антенну. Фишка под питание и разъем под внешний динамик. Динамику этой радиостанции также имеется свой. Он находится снизу. На кабеле питания имеется вот такой вот бокс. Как и в ранних версиях мегаджета 3 пятерки, внутри которого мы видим предохранитель и фильтр. Тангента от радиостанции также небольшая чем-то напоминает тангенту от мегаджета 150 и мегаджета 500 -го. но сверху здесь у нас имеются три кнопки забегая вперед скажу что кнопки имеют бело-синюю подсветку Итак, включается радиостанция длительным нажатием на волокодер здесь он работает по принципу опять же 500 моделей то есть, обычное вращение регулирует у нас громкость. Однократное нажатие регулирует у нас канал. Второе нажатие регулирует у нас уровень шумоподавления. Крайние кнопки на тангенте также дублируют функции волокодера. На дисплее у нас отображается канал, сетка и модуляция. Верхняя кнопка при кратковременном нажатии Включает дополнительное меню, а при удержании переключает модуляцию. Нижняя кнопка при кратковременном нажатии переключает сетки. Всего у нас 5 сеток и центральная здесь сетка С. При длительном нажатии активируется сканирование каналов. Центральная кнопка на тангенте при длительном нажатии включает автоматический шумоподавитель. И на дисплее у нас загорается точка, как знак индикации. А при кратковременном нажатии она открывает дополнительные функции двух кнопок на радиостанции. То есть нажимаем один раз на тангенте и на верхнюю кнопку, это у нас переключается аттенюатор. L это локал. D это DX. То есть дальние сигналы. И то же самое с нижней кнопкой. У нас переключают нали и пятерки. То есть минус 5 это российская сетка. А 5 это европейская сетка. Не забывайте, что мы работаем в европейской сетке. Как я уже и говорил, у радиостанции есть меню. Включается оно кратковременным нажатием на верхнюю кнопку. И первый пункт меню у нас это включение и выключение специального сигнала в конце передачи. Следующий пункт меню включение и выключение звука нажатия клавиш. Третий пункт меню регулирует яркость подсветки. То есть здесь два режима ON и OFF. Четвертый пункт меню отвечает за выбор цвета подсветки. Всего здесь 7 цветов. Вот зеленый, наверное, самый такой нейтральный. И последний пункт меню. Это поворот радиостанции на 180 градусов. То есть выбираем вверх. Зажимаем. Вот, и как мы видим, теперь у нас дисплей развернулся на 180 градусов динамиком сверху. Первые партии радиостанции очень сильно грелись и нестабильно работал шумодав. Но сейчас это давно уже все исправно, так что можно не бояться и смело приобретать Мегаджет 50